Всем привет! У нас сегодня прямой эфир, очередной. Напоминаем, что инста-эфиры мы проводим в воскресенье 10.30, вторник и четверг в 19.00. Полчасовые эфиры со спикерами на разные заявленные темы. Сегодняшняя тема – желания и цели. Спикером будет Ксения Мура. она была у нас уже Емельянова, Ксения Мура на в инстаграме, Ксюша была у нас спикером. И uh, она говорила про икигай. У нас, uh, напоминаю, по понедельникам тут могут быть звуки сторонние, потому что <laughs> у меня домашний эфир сегодня у нас сорвало два дня назад кран. И хочу поделиться своим опытом. Таких домашних фонтанов я еще не видела. Uh, вот, так что предупреждаю, заранее звуки могут быть. Uh, трудятся ребята, пытаются, с, с Сашей моим мужу могут, uh, пытаются починить. Вот, Саш, можно чуть потише? Единственное, я уже эфир веду. Вот соответственно, ждем Ксению, а я буду рассказывать. Давайте превью Люди вне профессии. Это такое информационное пространство, где в офлайн и онлайн режиме мы проводим мероприятия с разными а, интересными спикерами. А, мы берем людей, которые нам видятся сбалансированными гармоничными, мы видим, где у них ресурсная сторона. Это может быть семья, это может быть какое-то дело, это может быть абсолютно в яблочко попавший в выбор с профессией. А, привет! И... Соответственно, мы таких спикеров зовем к нам либо в эфир в Инстаграме это полчаса, либо в понедельник, да, ребята у нас, ну, разные мужчины, женщины, ребята выступают у нас в двухчасовых закрытых эфирах, и там мы подробно разбираем какие-то темы. Ну вот в этот понедельник я говорила, привет-привет, я говорила о том, как создавать осознанную семью, Особенно если сами вы, мы, я в том числе родом не из полноценной семьи, и там есть свои моменты, которые нужно учитывать для того, чтобы был шанс, а он есть у всех, просто нужно ну, значит, поменять где-то часть мышления, чтобы создать тандем, который имеет шанс быть таким теплым, нежным, процветающим. В общем, все мы на самом деле этого хотим. Так, ждем Ксюшу. Пока расскажу, что может быть, что, как можно сотрудничать с проектом «Люди вне профессии». Ну, во-первых, можно к нам прийти спикером. У нас, повторюсь, есть два формата, получасовые инстаграмы, и такой большой, классный, полноценный двухчасовой эфир. Вот по поводу него пишите в директ, узнавайте условия. Мы там довольно тщательно выбираем спикер. Можно пройти наш профориентационный курс. Он у нас есть, хорошие очень результаты можно стать волонтером проекта и через него перейти в состав команды. Привет, я тут быстренько про знакомство. Оля, привет. привет, вот наши тоже спикеры смотрят, очень приятно. Соли и вообще шикарный эфир провели. Вот и можно, конечно же, быть нашей аудиторией и регулярно просто следите за нашими анонсами, присоединяйтесь. Ну и если у вас есть что предложить, а мы об этом не знаем, вот, пожалуйста, спешите в директ, знакомьтесь с нами, мы такие довольно гибкие и у нас на самом деле платформа, где объединяются много целевых аудиторий, и там есть много возможностей, которые я просто сейчас даже не опишу. Ксюша, привет! Я рада тебя привет. видеть снова! Привет, привет, привет! Я сделала такие жублятки, как у тебя. Супер! Если чуть повыше поднимешь телефон, то у тебя не будет обрезать половину головы. Да. Я думала, что... Я, короче, настраивала. Я боялась, что будет слишком высоко, поэтому... Часть... Да, он когда вот очень в эфире делит, делится пространство, поэтому можно даже так вот подальше. Я рада видеть тебя Получилось. снова. Мне кажется, что темы, они не то чтобы смежные, но они очень дополняющие друг друга. Ты у нас говорила в масштабном эфире, ты говорила, ты пока завершаешь, я рассказываю, о чем ты говорила, ты говорила у нас про икигай, это такой спокойный, размеренный, взвешенный образ жизни, при этом ничего общего не имеющийся там с инфантилизмом каким-то, да, то есть это прям цели, ценности, они просто сбалансированы, и скажем так, не в режиме коня на скаку, а в таком ну, довольно осознанном Спокойном, формате. Размеренном, да, в комфортном для себя. Да, ты права, да. это очень такие, знаешь, даже для меня какие-то перекликающиеся темы, потому что, ну, если говорить про экигай, да, то, что заставляет тебя просыпаться с утра и вот вскакивать с кровати, вот, по сути, то, что движет человеком, ну, вот для меня, наверное, все-таки самый оптимальный ответ, тот ответ, который я нашла для себя, это идти за мечтой и... Любой. <свят> да, и воплощать мечты только вот за этим, по сути, стоит подниматься с кровати и, да, и жить тоже, мне кажется, на самом деле. <свят> <свят> да, я, я очень с тобой согласна, мы сейчас прям будем говорить, у нас тема, я ее закрепила, это «Желание и цели». Я с тобой очень согласна, у меня недавно в эфире была тоже женщина, она написала книгу, и у меня был запрос от издательства ко мне по поводу книги, и, знаешь, случился такой опыт, что я не смогла просто высосать из пальца ничего, хотя у меня, ну, богатый опыт и предпринимательский, и, жительский, и житейский, и они поэтому и обратились. А вот случилась такая ситуация, когда, как сказать, она заставила меня очень глубоко задуматься о каких-то разных процессах, и я за три дня написала половину книги. То есть, э, знаешь, да, это все вот действительно... Ну, то есть должен быть какой-то... Всем привет, ребята, всем привет! Ставьте нам сердечки, мы вам машем, радуемся вам и задавайте свои вопросы. У нас ц... желания и цели темы сегодняшнего дня, эфир будет до 30 минут, и потом я его сохраню, чтобы вы могли посмотреть, посоветовать там, друзьям, близким, мамам, папам, знакомым. Вот. Так что я с тобой согласна, поток это вот как раз вот это состояние, которое дает тебе понимание, что ты на правильном пути. Ну, он не всегда есть, да, поэтому к нему тоже как-то надо приходить. И мне кажется, мы тут плавно очень подошли к теме сегодняшнего дня. Ну, да, к нему надо подходить. Я продолжу немножко. Все-таки для меня, наверное, такой вот именно подход к вызову, так скажем, да, потоку uh -huh. своей жизни, это как ни крути, все равно структура. Потому что я очень долгое время глядя... смотрела на людей, которые вот такие, знаешь, волшебные люди, я их называю, uh -huh. и меня так -то тоже на самом деле многие называют. Uh, которые говорят, типа, да нет, все это там само сложится, само получится, там как-то вот оно все разрулится, да, безусловно, так оно все разрулится. Но uh, что я обнаружила там в последних, так скажем, своих изысканиях и в своей жизни, и в принципе uh, в работе, uh, то, что обязательно нужно uh, свою uh, волю заявлять uh, вот этому всему, процессу мирозданию потоку чему угодно как хочешь называть то есть это может быть там Господь Бог вселенная мироустройство мироздание неважно что то есть заявлять свою волю своей жизни то есть я тот человек который управляет своей жизнью я тот человек который делает выбор я тот человек который несет ответственность за этот выбор и для меня там, несмотря на вот все какие-то там Хотя у меня совершенно здесь нет противоречий, там какие-то магические практики, эзотерические практики, психологию, вот э, все, чему э, учит э, жизнь, это брать на себя ответственность. И как только ты это делаешь, э, поток выстраивается. То есть поток – это не, тот, не то, что тебя несет, не то, что, не то, где ты являешься вот этой вот пушинкой, да, которая там совершенно никак этим не управляет. Ты этим управляешь. И когда… Ну, то есть это такой очень важный момент. Очень важный момент именно принять себя за, свои, за события в своей жизни, за то, что ты хочешь от этой жизни получить. Вот. Uh -huh, uh -huh. И, к сожалению, как бы вот это тот момент, с которым многие могут как-то не согласиться, а кому-то действительно очень сложно принять этот выбор. То есть это действительно uh -huh. перестраивает жизнь совершенно в другом русле. Uh -huh. вот. Согласна. Знаешь, у нас комментарий. Как говорила моя коллега, прорыв — это не когда где-то прорвало, а работа над достижением цели. Ой, я так согласна. Да, да, да. Прорыв — это действительно. Соглас... Вот, кстати, когда где-то прорвало, это, скорее всего, ключ, когда, да, когда человек как раз-таки не следит за ситуацией, не берет угу. ее под свой контроль а действительно вот как-то пускает на самотек и отдается вот этому потоку и я на самом деле вот искренне люблю да могу признаться что люблю всяческие там магические эзотерические практики mm -hmm. штуки и но очень э... я сейчас какой-то вообще посланник магии очень не интерпретировали а, вот а, в общественном сознании вот эту идею волшебства какого-то. Волшебство случается вот именно там, где есть ответственность. Это не а, не шарлатанство вот в том плане, mm -hmm. что это отдался какому-то потоку. Тут действительно mm -hmm. а, нужно взять на себя ответственность, управлять событиями. И э, когда человек, ну, вот про желание цели, да, если говорить, э, ну, мечта для меня, я думала, э, что-то я подвисаю, все подвисаю. Не страшно, мы тебя Нормально, слышим. Нормально, да, Ну это самое главное. Даже если не слышим, потом соединяются фразы. Угу. Ага, вернулась. Что мечта, это вообще вот то ради чего стоит жить, ради чего стоит действительно подниматься с утра с кровати. И ä, это, наверное, даже какой-то смысл жизни, вот так вот воплощать мечты, потому что я как человек, который очень <каклый> долго этот смысл жизни ä, всячески искал и подходила к этому вопросу с таким разумным каким-то логическим подходом. Я не находила никакого ответа, и вот единственный ответ, который я нашла для себя на сегодняшний день, это действительно воплощать uh, в жизнь свои мечты, воплощать себя. В... Mm -hmm. Так, все, отлично появилось. Знаешь, я очень с тобой согласна, потому что у нас э, есть друг проекта, он консультант такой серьезный, он мне как-то подарил книгу, и я вот не могу ее попросили. это значит, что я где-то не на том уровне, где ну, да, понимаешь, да, что когда если тебе легко читается книга, ты в согласии с книгой там, и у тебя не возникает за, заторов, запоров каких-то, это значит, что ты, в общем-то, эти стадии прожил органично, да, и у тебя вот так поток проходит, ну да, mm -hmm. все, я согласен. Вот, а у меня э, книга называется «Как навести порядок в своем бизнесе». Вот. И она у меня долго сначала лежала, вот, а потом я начала ее читать, потому что я уже почувствовала, что количество уникальных задач, не приведенных к формату системы отлаженной, оно уже настолько перегружает меня, команду да, и наше состояние что ну, скоро нас завалит просто этими историями, если мы как-то не оптимизируем. И там в этой книге очень четко прописано, что человек, бизнес, семья, они проходят три стадии развития. Первая стадия развития – это хаос, и вот в хаосе люди, которые не поднимались на стадии выше, они начинают искренне считать, что хаос – это абсолютная свобода. Дальше они в этом хаосе застревают. И понимают, что вот они хотят на другую, на другую ступеньку подняться, им уже интересно на другой ступеньке жить, но они туда пробиться не могут. То есть вот у них зациклировались события какие-то, да, и они как будто ну, завязли в болоте, вот сидят на этом. Mm -hmm. углу. И их это прекращает устраивать. Дальше они, ну, либо вот как правильно Оля сказала, да, либо их прорвало как бы не, не, не через работу над собой, а потому что мир уже просто дал мощный пинок. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Хотя mm -hmm. я... На самом деле, сидеть и его ждать, потому что это малоинтересная история, вот, но все мы практически проходим эту стадию, да, вряд ли кто-то здесь, вот, в, вряд ли династия Михалковых нас смотрит, обычно в династиях просто, ну, дети приучены идти за своими мечтами, а не сбегать от пинков жизни, да, вот. Да. И в, и в этой книге вот вторая э, зона — это такой уже контроль своей жизни, управление своей жизнью, то есть это вот про структуру, про то, что ты начинаешь писать планы, начинаешь по этим планам идти, то есть ты приучаешься, грубо говоря, механически идти к своим мечтам. И третья часть это в, когда ты не управляешь своей жизнью, а ты владелец своей жизни. То есть это тот момент, когда ты уже настолько виртуозно вот этим планированием, а, вот этой структурой управляешь. Вот это уровень саморазвивающихся организаций. А, да, вот к, к чему мы все хотим. Все хотят быть просто там, я не знаю. Просто жить в семье, порхать как фея, а само все, да, устроено, там уборщица приходит, за детками следят, а ты просто такой, ну, вот где захотел, там любовь и додал, да, весь такой наполненный. Это про женщин, mm -hmm, а мужчины mm -hmm. все хотят, чтобы бизнес самостоятельно спорился, топ-менеджеры грам грамотно управляли, а мы просто там, ну, легонечко это направляем, да, и как-то получаем бенефиты, генерим какие-то волшебные идеи, и общество нам рукоплескает. Так, ребят, это третий уровень, до него надо на дойти просто через это иногда жесточайшую дисциплину, когда ты просто, не знаю, привык, э да, ложиться в три часа ночи, потому что где-то засмотрелся сериалов, а тут тебе надо научиться поднимать себя в ресурсное время, а ночь это не ресурсное время, допустим, для того, чтобы творить великие проекты. Ну обычно да, те люди, более... которые да да да, я хотела добавить еще, что так да у всех есть какие-то эмоциональные подъемы, там подъемы Уровня жизненной энергии, хорошее самочувствие. Есть моменты, когда а, самочувствие не очень, но а, как раз-таки вот на этом втором этапе важно делать, а, продолжать делать, а, вне зависимости mm -hmm. от а, своего состояния. Более того, здесь важно это состояние себе как-то уметь возвращать. И очень а, просто, да, то есть... А, даже какие-то простые практики, там простейшие, да, 15-минутная прогулка перед сном, Вот то, с чем я сталкиваюсь, да, например, в работе с клиентами, которые приходят ко мне и говорят, что куда-то делось мое ресурсное состояние, я вот там ничего не могу сделать, и мы начинаем разбирать, и смотрим, что поменялось. Поменялось то, что на улице похолодало, человек перестал гулять там вечером с семьей, Перед сном и все уровень жизненной энергии падает, у него не идет бизнес, потому что у него совершенно друго, другой уровень энергии. Вот. И какие-то простые такие вещи, которые должны быть обязательно регулярными, и тут действительно вне зависимости от погоды, природы и прочего, то есть вот эти штуки их нужно искать. Вот. Да, так, такая маленькая прям... ремарочка. Это очень важно, то, что ты говоришь, я могу своим просто лайфхаком поделиться, потому что а, вот я вообще очень, у меня менталитет азиатский, то есть я вот очень комфортно себя чувствую в южных странах, я mm -hmm. поэтому даже честно, я уважаю Европу, но я ее не люблю, потому что я там не могу жить, мне сложно. Холодно. Да? Для меня это, да, холодно. И холодно, и пасмурно, ну то есть вот мне важно, чтобы меня окружали какие-то тропики, я там сразу, вот я заметила, если я допустим, начинаю, вот когда можно было путешествовать спокойно, да, у меня начинала падать энергетика, я быстренько покупала себе билет, пусть даже на последние деньги, я знала, что для меня это вот прям спасительная mm -hmm. история, вот я покупала себе билет куда-то там на неделю э, на отдых, я там качественно отключалась, возвращалась обратно, и у меня сразу финансы налаживались, там состояние налаживалось в проектах, все задачи налаживались, ну, то yeah. есть это вот такой мой лайфхак. Uh, и когда вот сейчас такая погода, да, тяжеловатая уже к осени спускается, uh, мне утром становится очень, ну, сложно подниматься, то есть я просыпаюсь в те же там 5-6 часов, но я лежу, потому что телу тяжело, и я прям расстелила у себя рядом с кроватью коврик йоговский, и я его не сворачиваю, и да, знаешь, я падаю когда на него с кровати, <с> подползаю в нужную да. позицию. И я даже я понимаю, что мне даже не хватает дисциплины, чтобы делать асаны. Я просто, я раньше занималась балетом, мне нравится очень ощущение растяжки. И mm -hmm. я вот просто начинаю mm -hmm. на этом коврике ёжиться, ёжиться, растягиваться. И через три минуты буквально, когда я начинаю телом осознавать вот это удовольствие от растяжки, я уже могу включить музыку активно, там потанцевать, да, побить свои лимфузлы, вот, чтобы все вот это разогнать. И все, через пять минут ча... я уже хочу этим заниматься, а через десять минут у меня уже вот. есть ресурс творить дела. Да. да. Вот. Это как... Раз что, это правило, как себя. мы включаемся в какие-то вот такие сложные поначалу процессы. И хм. особенно там вот, опять-таки, то, с чем часто сталкиваюсь, что... Uh, сложно начать мне самой очень сложно начинать многие новые вещи в своей жизни потому что кажется что это что-то вообще страшное невообразимое. но uh, mm -hmm. uh, есть какой-то период времени когда с этой мыслью свыкаешься потом постепенно ну, если взять например там пробежку с утра да это не мой случай но тем не менее ну, как бы да. этим всегда было легко мне вот но если брать такой пример да как выходить на пробежку с утра то ты сначала просто думаешь о том что надо выйти потом через какое-то время ты постепенно э, с этой мыслью свыкаешься потом ты ставишь будильник первый раз просыпаешь второй раз встаешь но думаешь что не пойдешь третий раз ты ставишь кроссовки возле своей кровати и постепенно постепенно постепенно ну, на десятый раз. Кто-то сделает это на второй, кто-то на пятидесятый. Но э, вот, вот это вот упорство, это, черт возьми, самая такая вот э, важная, наверное, штука. И если э, говорить про желание и цели, э, мечты и цели, да, э, я тоже задавала буквально недавно вопросом, а что отличает, ну вот, мечту <связать> Знаешь, это ответ, который вот я нашла для себя, что ну, цель – это что-то, что мы себя ставим как что-то выполнимое, достижимое. То есть, да, это может быть сложно, да, это может быть как-то там э требовать определенных усилий, но внутри себя ты в этот момент понимаешь, что да, это возможно. Ну, как бы просто что-то нужно для этого сделать. Но когда мы говорим о мечтах, и мне сейчас очень нравится работать вот именно с мечтами, да, Uh, потому uh, мы часто думаем, что это что-то недостижимое, что это что-то из разряда, из ряда вон выходящее, что-то, что прям вот за рамками uh, приемлемого, даже, ну, uh -huh. приемлемого не очень хорошее слово, за рамками какого-то вот допустимого нашими собственными границами разума. И uh -huh. я сейчас вот прям очень uh, наслаждаюсь этой темой, почему потому что вот как раз таки мне очень нравится сейчас расширять сознание людей и допускать в их картинку мира в их мировоззрение то что раньше казалось недостижимым недопустимым там невозможным там для меня конкретно например да? и здесь ну как раз таки это могут быть там всяческие наши страхи установки какие-то вопросы окружения что мешает да? и когда вот эти все штуки убираешь мечта любое там недостижимое какое-то желание оно становится простой целью и это знаешь ну, такой фантастический процесс и Немножко подпропал звук. Ходит для себя а, вот эту причину продолжать двигаться. Я так поняла, Ксюша. Пропадает. Сейчас она наладится. Да, я с тобой. Что последнее было слышно? Вот как бы, когда ты работаешь со своими желаниями и убираешь излишнюю, ну, скажем так, прокрастинацию и неверие, или верие в то, что это слишком большая история, угу. и она, ну, как бы раздумывается в голове из-за наших страхов, то, когда ты очищаешь от них вот это сознание, у тебя приходит такое состояние ясности, что вот эта большая, как бы, мечта, вот большое желание, оно состоит из маленьких задач, которые абсолютно, как да. бы, декомпозируются, и их хочется делать, что самое главное. Просто их закрываешь вот. и понимаешь, что я таким образом Вперёд. Я присутствую, да, но ну, сейчас я не присутствую, кстати, в этом состоянии, потому что говорю, что мне у нас вот э, этот год, он вообще, ребят, очень трансформационный. Спасибо, да, я там вижу комментарии «Рут77», что такая же история с пасмурной погодой. Ребят, этот год вообще, знаете, я впервые в жизни поняла смысл высокосного года. Это чистка. Высокосный год – это детокс на всех уровнях. То есть мы с вами сейчас, вот, если у нас в характере, да, если у нас в менталитете есть какие-то слабости, то этот год он просто по всем э, параграфам прошелся. Это генеральная уборка сознания. Я вам обещаю. Я не знаю, все угу. ли из вас это заметили? Это заметили? А, подайте признаки жизни. Да. Потому что. Я с тобой согласна. Это именно так. Прям да, лишнее, и... все наносное убирается. Мне кажется, осознан... признаком осознанности в этот год является а, не рубить с плеча, потому что мы понимаем, что это просто период, который период генерального ремонта, генеральной уборки, и его надо пережить. Спасибо за то, что подаете признаки жизни. Сердечки тоже подойдут. Вот. И дальше, действительно, ни в коем случае не сваливаться в состояние, я какой-то не такой плохой, у меня все плохо получается. Нет, просто смотреть, где пробоины, да, и как с ними надо будет работать. Сейчас, даже, возможно, если у кого-то нет ресурса работать с этими пробоинами, имеет смысл немножко отсидеться, вот. но при этом фиксировать то, что происходит, потому что высокосный год закончится. Да, конечно, у нас там каждый год есть влияние всяких светил, планеты, все это ну, временами да, все равно вылезает. Но, э, на мой взгляд, самое ценное, что мы из кризисной ситуации можем выносить, это э, как бы такой план действий, да, вот как в следующий раз поступить так, чтобы это не повторилось. Я для себя списочек написал. Вот. Э -э так, чтобы еще я немножко потеряла, может быть, нить. То есть, а, еще хотел сказать, что да, знаешь, желание, вообще вот я для себя выявила, что желание — это вот как женщина. Вот мужчина видит женщину, и он видит, что это что-то, что он хочет достиг, вот что-то, что ему нужно, что ему вот хочется этого достигнуть, потому что она такая вся красивая такая вся манкая и вот это вот такой приз да вот она сидит в башне а это такой приз который вот хочется заслужить вот это желание и оно должно дать энергию на победу над драконом а вот все эти прокрастинации блоки и так далее это драконы которые они есть у каждого и мир таким образом он как бы заставляет нас уважать всем привет уважать себя за то что мы не просто ну, что-то взяли очень легко и обесценили это в конечном итоге. А увидеть, как мы... То есть цель, на самом деле, не получить вот эту красивую принцессу в башне, а цель по пути к этой принцессе стать лучше, вкуснее, мудрее и действительно волшебником. Потому что волшебник — это тот человек, который он не просто ну что-то на него прилетело, и он такой, о, получилось. Нет, он планирует свою жизнь, и жизнь отвечает ему, ну, конкретно, четкими встречными э, дарами. дарами. Но это не да. значит, что она... случайно это... Да. Нет. Здесь еще хочется добавить, вот как раз таки ты начала про желания, и я снова... какой-то сумма, да, есть желание наших близких, есть желание чьи угодно, но только не наши сами, не наши собственные. И вот как раз-таки те желания, о которых ты говоришь, да, когда приводишь, например, женщину, в башню, это те самые желания, ну вот как правило, да, наши истинные мечты, наши истинные собственные желания, они совсем не просты Это вот именно на этом пути мы сталкиваемся с этими драконами. То есть если мы идем, ну, какой-то проторенной дорожкой, там, как правило, драконов нет. Ну, может быть, маленькие какие-то. ну, просто... так себе, да? А, но когда мы ну, идем просто... вот именно с просто... там, прерывается, У меня все я не пойму, говорить или нет. А и говори, а ты тоже у меня принимаешь, прерываешься, ну не страшно. Да, и говори. я хотела сказать, что только вот на этом пути, когда мы следуем за своими собственными желаниями, мы сталкиваемся с наибольшим количеством вот этих вот страхов драконов, всяческих комплексов, там, страхом осуждения, с каким-то стыдом, еще чем-то, просто со всеми детскими комплексами сталкиваемся вот именно на этом пути, но это только тот путь, который, а, это единственный, наверное, путь в этой жизни, который приносит столько бенефита, столько вот какого-то действительного удовольствия от жизни, столько э, наслаждения и столько радости от того, что ты это делаешь. То есть, ну вот, вот того самого довольства, того самого ощущение, что, черт возьми, я не зря живу, вот, вот какое-то такое чувство, да, что, блин, я делаю что-то прям офигенски классное, правильное. И тоже, знаешь, я забыла тогда сказать, мне кажется, на встрече про икигай, в чем, собственно, мой икигай, да, в чем вот моя вот эта вот э, потенция воплощенческая. Мне всегда было очень сложно говорить. Ну, то есть вот прям разговаривать говорить на публику но вот вся жизнь меня как будто бы к этому подталкивала и ну, я сейчас понимаю что вот такого удовольствия там от каких-то выступлений публичных от в принципе говорения я подобного наверное не получаю ну, ни в какой своей деятельности. Так, Поэтому, да. Если говорить про те сложности, с которыми я сталкиваюсь вот на этом пути, то есть это невероятное количество страхов, это просто невероятное количество страхов. А, при том, что, да, поверь мечту и путь, пишет. Да, это так. А, при том, Спасибо. что, ну вот, если я так немножко личного опыта сюда привнесу, что вот моя задача, она говорить именно про, знаешь, говорить сердцем, что называется, и очень такие какие-то глубокие истины из себя доставать, то есть не ацетировать кого-то, а говорить с собой. И это очень сложно, то есть вот прям момент такой честности, искренности с собой с окружающими людьми, это то, чему я действительно очень учусь, и там моя профессия психолога этому очень поспособствовала, потому что психолог не может врать. да, и, да и, ну как-то вот оно потихонечку складывается-складывается, и это очень такой большой любопытный процесс. Ну, конечно, я просто сейчас откликнулась, вот когда ты сказала про драконов, про сложности, вот очень знакомые, понимаю, что это все. Да, у меня такая же абсолютная история с ораторским искусством. и вот, людям у меня профессию уже 6 лет. У меня на втором где-то мероприятии мы всегда начинали с вот этих офлайн встреч. Мы и сейчас стремимся их поддерживать. Вот, кстати, в понедельник у нас будет офлайн встреча, мы с Сергей Мдащенко, он директор, он топ-менеджер менеджер в IT и крупных проектах, и своих каких-то личных проектах. Он будет как раз говорить про анатомию страха и про полную творческую реализацию. Вот как, да. как раз работать с этой историей. У меня тоже был такой прорыв, потому что на втором мероприятии «Людей вне профессии я 4 минуты молчала в зал. Вот, у меня да. случился такой ступор. Да. И, знаешь, это вообще никак не помешало, вот спустя столько лет, во-первых, я уже выступала на разных форумах, меня зовут, и я уже являюсь спикером, которому платят деньги за выступление, и я уже выбираю, куда я иду выступать, потому что там ценности, да, бывает, ну, как бы, mm -hmm. бывают люди идут для пиара, пиара где-то, да, а, ну, мне очень важно, чтобы ценности совпадали. Ну, то есть, и я сейчас тоже, когда говорю с людьми, я четко понимаю, что, ну, во-первых, я сама выбираю тему, а это уже значит, что я могу людям дать пользу. И знаешь, да. после каждого такой немножко выжатый, как лимон, но при этом ты четко понимаешь, что перед тобой сидит большое количество человек, которые ушли, и у них есть импульс и главное понимание, да, как вот дальше действовать. Ну, то есть такой пот поток. Вот, так что я, я очень, очень понимаю, знаю, о Я думаю, Что мы можем дать после сегодняшнего с тобой эфира, чтобы у людей было понимание и импульс, как действовать конкретно к, к цели к теме желаний цели я сейчас ну наверное так накидаю несколько лайфхаков привет сережа и ну, во первых мне кажется если говорить про желание цели мечты очень важно понимать что мое что не мо и Часто люди, в принципе, путаются в поиске своих желаний. Часто бывает такое, что, в принципе, как будто бы ничего не хочется. И здесь, ну, вот прям первый такой основной лайфхак – это задавать себе вопрос, спрашивать, а что я хочу? Я хочу там, белое, черное, я хочу зеленое, красное, я хочу яблоко или арбуз. А что я хочу? И вот это вот постепенно из себя доставать, отмечать свою реакцию. Вот. Сейчас будет у меня советика маленьких я так решила вот второй момент если говорить про желание цели что еще можно сделать когда вы нашли свою свою большое желание свою мечту важно посмотреть и прямо спросить себя что мне мешает почему не сейчас ну вот, где я, где там моя мечта, где моя цель, что вот между нами. Почему мы не вместе? Я и моя мечта. И потихонечку разбирать этот пласт. Это можно опять-таки делать самостоятельно, это можно делать с психологом, помогающим практикам, коучем. Без разницы вариантов, сегодня масса. Ну просто вот я сейчас даю такую инструкцию. И третий шаг, и он тоже важный, он тоже бывает непростой. Это то, о чем мы с тобой говорили в самом начале, это декомпозиция. Ну, то есть это просто прописывание шагов и регулярные, может быть, иногда муторное, может быть, не всегда радостное поначалу, да, но регулярное их выполнение, Вот, и мне кажется, что <coughs> суть такая, суть простая, а, вариантов, конечно, у каждого человека, Множество разных, но суть вот этот процесс я вижу именно таким. Вот как-то так. Катя, могу анонс сделать свои встречи про мечты? Так. Ну, тогда я скажу, что вот как раз 22 ноября будет встреча, превращая мечты в цели. Это очередная встреча в нашем цикле. Я сейчас провожу, веду небольшую группу, знаешь, таких экспериментаторов, мечтателей, которые воплощают в жизнь то, что хочется, то, что ну, вот когда-то казалось нереальным, невозможным, да. И будет очередная встреча, я приглашаю вас присоединиться 22 ноября. Это будет в Москве, 29 ноября аналогичная встреча будет в Санкт-Петербурге. На... В Москве будем встречаться на Садовой, я подробнее пишу адрес в личку ребятам, кто записывается. Вот. Записаться в Инстаграме? Да, записаться можно прямо у меня в Инстаграме, я быстренько всем отвечаю. Вот. Да, сразу хочется еще поделиться какими-то результатами ребят. И это очень интересно, вот знаешь, когда складывается такой общий поток людей, которые а, настроены на результат, которые достаточно структурированы. И мы прописывали там на последней встрече три таких сферы жизни, в которых хотелось бы изменений, каких изменений, какие-то цели ставили, ну вот, из, из и удивительно было то для меня, я совершенно сама даже не ожидала подобного эффекта, что вот у меня прям люди в течение там, недели писали, что слушай, ну, вот там, две из трех этих uh, целей, uh, ну, месяц, они как-то вот сами начали воплощаться, я даже к ничего у меня так. Это вот, uh, про пространство сработало, откликнулось. Вот, поэтому я очень воодушевлена этой темой. Ага. А, да, вот хочу тоже, кстати, сказать: мы уже с тобой вообще превысили, конечно, лимит эфира, но ничего, видимо, поток идет, несмотря на то, что прерывается. А, Во-первых, тебе привет от моего мужа, потому что мой муж приходил к Ксюше на консультацию. Да, действительно, декомпозиция сработала, Саша сделал там свои шаги важные для него. Здесь очень важно, знаете, вот я очень не люблю такой, ну как бы, работать с линейными людьми. Линейные люди – это которые приходят в магазин, платят через кассу деньги и получают колбасу, и они знают, что вот все в мире действует как бы вот по такому принципу, да? Если, допустим, там вот, ну грубо говоря, к нам приходит спикер какой-то, у нас к спикеру есть райдер, обычно наоборот, но у нас вот к спикеру есть райдер. Приходит спикер, который говорит: сколько вы мне дадите вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, ну, мы как бы отказываемся, даже если он готов, как бы, да, пойти на все наши условия. Потому что мы, например, четко понимаем, что ребят, как работает? Вот смотрите, у вас есть какая-то задача. У нас недавно была задача найти IT-специалиста. И я написала всем моим друзьям: логично, да, я должна, я хочу, я должна сделать какой-то шаг навстречу Вселенной. Да. На встречу да, да, своей. Да, да. Заявите о вот, намерении. А, да, намерение это желание плюс действие. Ну, то есть импульс. Да. Импульс такой, более серьезный уже. Вот. Миру а, о том, чего соответ... ты хочешь. Да. И в итоге я написала своему другу и он говорит, слушай, я вот э, сам, к сожалению, не могу, но вот есть такая платформа, напиши на эту платформу. Мы командой написали на эту платформу. Ничего от, оттуда не откликнулось, но через два дня у нас появился специалист, как бы из, с другой стороны, скажем так. И да, да, да, да, да, да другом И он мне говорит, слушай, получилось что-то с платформой? Я говорю, знаешь, не получилось. Он такой, ой, слушай, ну мне так жаль бы потратили время, мне так жаль, что я сам не смог помочь. Я ему говорю, ты что шутишь? Я говорю, если бы мы не написали на эту платформу, то есть не, не легли бы в направлении цели, то вот. нам бы с другой мы от него требуем и дал бы нам возможность с другой стороны. Но многие люди просто этого не видят в пространстве. Они не понимают вот эту историю, что сначала надо что-то дать миру, чтобы мир не для того, чтобы он оттуда же вернул, а для того, чтобы он понял, что ты заявляешь намерение на свой результат. Вот. Так что, Ксюш, я с тобой очень согласна. Да. И еще, Но знаешь, я хотела бы... Я хотела бы добавить, вот у тебя был пункт первый, да, определить, что есть ваше желание, а что нет. К сожалению, иногда мы живем в такой, ну, я называю это зашлакованной, э, как бы, голове, да, зашлакованных ощущениях, что нам кажется, что нашим является, э, там, допустим, лежать на диване, пить пиво, да, и кушать чипсы. Это мой О. стандартный пример, я этим не занимаюсь, вот, но я понимаю, что... Ну, то есть для меня это клише того, что человек вот, считает, потому что он так якобы расслабляется. Вот. Но э, на самом деле это просто зашлакованное, зашлакованное сознание, которое понимает мне полезно, и я себя люблю, и мне. Потому что человек с сознанием мне полезно, я себя люблю он, знаете, как выглядят такие люди? Это те люди, у которых все спорится, потому что, ну, просто у них есть энергия на это. Они, во-первых, рано встают, Правильно кушают, занимаются спортом, они блюдут чистоту тела, пространства, процессов рабочих, сознания и так далее. Для многих это кажется адом дисциплины, но эти люди это искренне любят, потому что они четко, если они вышли на этот уровень, они не хотят спускаться на уровень желаний, типа диван, чипсы и да. пива. Знаешь, это сейчас... другой уровень. Я рада, что ну, в моем окружении давно уже нет э, людей, э, которые э, <сёк> как-то считают своим призванием в жизни лежать на диване или смотреть. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Я даже давно уже не консультирую подобных людей, то есть, вот, у меня волей случая, когда я давала бесплатные консультации за отзыв, мне, наверное, на практике, я буквально одного такого человека встретила, но это вот для меня было, знаешь, такие люди есть. Вот как-то, они да. есть. Они, они, они есть, да, просто вот мне сейчас, когда ты этот пример привела, у меня как-то я поняла, что я даже уже как-то вот не думаю о том, что это где-то существует в какой-то реальности, но, блин, это правда есть, вот, и это удивительно, вот. Ты, ты сейчас меня тоже да, -то просто... и спасибо за это. Я хотела акцентировать внимание, что когда мы советуем а, идти за своими желаниями, мы искренне, ну вот как бы на уровне людей, которые консультируют, мы искренне считаем, что человек, он как бы разделяет низменные желания от высоких желаний. То есть желание реализовываться, это довольно высокое желание. А вот дальше оно может расщепиться, да, реализовываться можно, реализовываться можно разными совсем вариантами, поэтому мы мы все таки считаем, что люди понимают, что иногда ваши желания могут заводить вас в ад. И мы говорим про то, что надо идти за желаниями, ну как бы с другими людьми, с людьми, которые понимают, что желания им даны для того, чтобы проявлять себя в лучшем качестве в этом мире и давать пользу себе, расти над собой и давать пользу этому миру, потому что мы часть этой мозаики. Да, еще хочу, что же сюда хочу добавить такой маленький. Вот э, в моей картине мира у каждого человека есть э, свой уникальный потенциал, вот есть э, то ядрышко какое-то, да, э, из которого э, произрастает что-то, что только этот человек может дать миру. Вот э, та его какая-то уникальная э, огранка его бриллианта, да? Но этот, этот бриллиант внутренний, его, безусловно, надо еще гранить, над ним надо работать, но... Э, вот этот вот внутренний потенциал опять-таки возвращаясь к тому о чем уже говорили что okay. в жизни ни от чего ну вот лично для меня это так то есть если там, мне предложить провести какой-то семинар, консультацию, там, выступить где-то, и, и сериальчик там, в обнимку, там, не знаю, с чем, с кем, но, но нету, нету, нету для меня ничего подобного, потому что ну, вот, это как раз-таки про реализацию собственного потенциала, потому что здесь такой кайф которого тебе, в принципе, ничто в этой жизни, мне кажется, не даст. Но это вот мое такое собственно. Я согласна с тобой, это правда. Когда начинаешь реализовываться, я чувствуешь надеюсь, что действительно. Слышно. Да, да, было слышно. Я думаю, что мы уже достаточно Хорошо. сказали, ребят, пишите, кто присоединился в конце, я сохраню эфир, потому что у меня как раз садится батарея, может, из-за этого и проблемы. Я сейчас закончу с Ксюшей приятное общение и сохраню эфир. Можете посмотреть его сначала до конца. В понедельник мы будем говорить, у нас тоже в профиле уже есть регистрация про анатомию страхов и про то, как реализовывать свой потенциал. Будем говорить с топ-менеджером разных компаний и крупных компаний, корпораций. То есть это все-таки уровень таких международных форумов и так далее. И мне всегда очень интересно слушать мужчин из категории IT, потому что для меня IT – это налаженная вселенная, которая позволяет высвободить человеческий ресурс для абсолютного творчества. И вот мы сейчас, допустим, да, в команде работаем над тем, чтобы все повторяющиеся процессы отдать в IT и высвободить именно коммуникационную, вот эту творческую часть, для чего, на мой взгляд, человек, в общем-то, и создан. Спасибо тебе огромное. Подписывайтесь, пожалуйста, на Ксюшу, подписывайтесь на нас. Мы регулярно в эфире. Сохраняю эфир, Ксюш, последнее слово аудитории да. и будем прощать. Да, спасибо большое. Мне прям очень нравится эта волна, которая была поймана, к сожалению, со связи вот так вот. Чуть напряжно, но это не, это не самое главное. Вот, последнее, что я скажу, да, тоже это будет такое приглашение на встречу, еще раз 22 ноября будем превращать мечты в цели. Подробности у меня в профиле. Вот Катя, команда Free People, я вас нежно люблю. И думаю, очень надеюсь, что еще с вами поработаем. Да, дорогая Спасибо. аудитория, вы молодцы, вы претерпели все наши баги с э, связью. Я каждому из вас желаю просто замечательно, несмотря на то, что в конце года ресурс обычно падает, но я вам желаю сохранять баланс и э, э, идти за своими желаниями. Воплощайте Грам. мечты в жизнь, и жизнь станет э, волшебной, великолепной наполненной смыслом, радостью любовью всем, чем вы хотите. Вот. я прям от души и от всего сердца этого желаю спасибо всем классного вечера ребят